Bye. <laughs> Здравствуйте, друзья! Для начала давайте с вами разберемся, что такое хун ци. Хун си дословно с китайского, переводится как красное знамя. И именно оно расположено на капоте нашей машины. Это красное знамя, никакой не гребень. И благодаря тому, что символикой красного знамени является красное знамя, у нас есть огромный, красивенный радиатор, точнее его фальш решетка. И очень жаль, что технически это не обосновано, потому что в огромном капоте прячется малюсенький 1.8 турбовый мотор Итак, под огромным, красивенным, здоровенным капотом прячется стыдливо под пластиком маленький моторчик Он четырехцилиндровый, рядный, с прикрученной турбинкой и выдает 178 лошадиных сил что особенно печально, это единственный двигатель, которым комплектуется H5 Единственное, что в максимальной комплектации машины У него изменится индекс с 11 на 12 Прибавится 10 лошадиных сил И он станет жрать 95-й бензин Что особенно, блин, жалко Ведь э, подкапотное пространство вполне себе позволяет Впихнуть сюда 2.0 турбо хотя бы на 250 лошадиных силах Но имеем, что имеем По расходу топлива производитель указывает цифру в 9,9 литра на сотни километров а у нас сейчас этот показатель составляет 14 литров на сотню, но это при длительном простое машины на холостых. В смешанном режиме она показала примерно 12, а на трассе так вообще булочка всего лишь 9,8. Красное знамя. Чем-то таким веет от этого названия родным и советским, не правда ли? Все очень просто. Компания Хун учреждена автоконцерном Fav Motors, который в свою очередь был учрежден в конце 50-х годов прошлого века. В Китае при непосредственном участии Советского Союза и выпускал изначально он грузовики ЗИЛ. Затем Fav Motors учредили автокомпанию Хунчи, которая, в свою очередь, начала выпускать автомобили для первых лиц государства. Короче, это был ауру здорового человека. И в начале двухтысячных х Хунчи начали делать автомобили, доступные всем гражданам Китайской Народной Республики. Естественно, они очень сильно отличаются от тех машин, на которых ездят главари. Ну, естественно, броня там, но нам она с вами и не надо. Притом, каждый, у кого есть достаточное количество средств, может купить данную машину. H5 создан на базе платформы Mazda GJ. Проще говоря, Mazda 6. И такое решение для красного знамени не является в новинку. Ведь старшая модель Hunchi H7 создана на базе платформы Toyota Crown. И тут есть одна прикольная штука. Ведь это не только очень хорошие платформы, но и у работников автозаводов FAV есть определенный опыт работы с ними. Ведь именно на заводах FAV Motors в Китае производится Toyota Crown и Mazda 6. Вот так совпадение. Длина H5 составляет чуть менее 5 метров, ширину машины около полутора метров. При таких габаритах, естественно, что у нас есть хороший большой задний багажник. Единственная проблема в том, что у него нету кнопки. И когда машина заведена, есть только один способ его открыть. Это быстренько кабанчиком метнуться в салон, открыть дверь, нажать кнопку, прибежать обратно и попасть в наш багажник. Тем не менее, это не умаляет его огромный размеры. Смотрите, вот портфель. Размером с пол меня. Сейчас одним движением руки просто исчезает в этом багажнике. Короче, это полноразмерный классный седан. Еще из плюшек, видите, здесь есть кнопочка. Если я ее нажму, Точнее, потяну. Не произойдет. Но, короче, если тянуть на эту кнопку и одновременно толкать сидуху, то она упадет, и мы получим доступ в салон с багажника. Под полом у нас живет докаточка с набором инструментов для бортировки. В принципе, стандартный неплохой набор, шумки вокруг нету. И в багажнике тоже чувствуется запах хорошей кожи. А, ну и чтобы закрывать его, вам нужно будет человеком вот такой рукой. Потому что она вот так цепляется и закрывает багажник. Дизайн машины очень крутой. Что мне нравится, экстерьер получился действительно самобытным. Красивые линии в меру хрома. Даже иероглифы, изображенные на жопе машины, смотрятся вполне себе красиво и лаконично. В первый раз видя иероглифы на машине мне не хочется взять что-нибудь и оторвать их к чертям. Хунчи молодцы. Боковина машины тоже огонь. Единственное, в ней есть два минуса. Это диски. Идущие из завода 17-е дисочки, которые нужно выкинуть и поставить что-то нормальное Либо такое же красивое хромированное отражающее, либо черный подсвет цвет кузова Но опять же это может быть кусочиной Кому-то из вас может это дело понравиться, хотя я сомневаюсь Что действительно радует с боковины, так это огромные двери Которые открываются практически на 90 градусов И делают посадку в автомобиль классной и удобной Стоит ли говорить, что при длине кузова в 5 а, собственно, ребята, багажник То есть, как видите, вся это дело откидывается И можно сюда сложить действительно что-то конкретно длинное Вот реально лыжи, сноуборды, все отлично упадет Причем можно опустить как вот эту часть, так и ту, что находится за мной Сейчас я верну это на место И закрою дверь 5 метров дает нам довольно большое пространство сзади для пассажиров Как видите, у меня здесь коленки уж точно ни до чего не достают Из удобства у меня здесь есть барсеточка, фонарик Который я сейчас не могу выключить, потому что у нас открыта одна из дверей. У меня есть стеклоподъемник. Кстати, у меня их тут два. И еще в более богатой комплектации у меня бы здесь был обогрев моего сиденья. И здесь было бы две дырочки USB. А, панорама. Большая панорама была бы над головой. Но в целом, знаете, для минимальной комплектации мне здесь очень комфортно. И вот отсутствие вышеперечисленных вещей лично меня никак не напрягает. Можно ехать вообще спокойно. Вешалка есть под одежду. Для пассажира переднего ряда тоже все весьма неплохо. У нас есть удобное кресло, такое же, как у водителя. А, собственный климат. И на этом список и заканчивается, но только в нашей комплектации. А в максимальной комплектации в этой машине еще есть подогрев, обдув сидения. Прежде чем мы с вами сядем за руль и прокатимся на H5, я должен сделать небольшое отступление. У меня целый год был Toyota Crown, поэтому я буду сравнивать H5 с Toyota Crown. Я знаю, что его делали как конкурента для Toyota Camry, но на Camry я ездил всего лишь пару дней, поэтому сравнение с Toyota Crown будет куда интереснее и лучше. Красное знамя H5, просто великолепно. Попадая сюда, на самом деле, ощущаешь такую штуку. Ну, она немножко есть в китайцах, в том же Трампчи, чь... она где-то рядом. Но здесь запах в салоне. Ребят, такой только в немцах. Вот я такого много понюхал, но все это было только, естественно, на выставках. Действительно ощущаешь, что ты сел а, не просто в машину, да, а, не просто м -м, в инструмент, который должен довести тебя из точки А в мою любимую точку Б. Нет, это что-то большее, это действительно машина, которая дарит эмоции, ты в ней радуешься, ты когда в нее сел, ты такой смотришь, ну да, это вроде вот китаец, вот здесь вот такое вот леповатое меню, как бы приборка. На самом деле, то, что приборка аналоговая, мне очень нравится, но менюшка посередине, которая сделана уже такой цифровой, над ней можно было бы поработать и как минимум сделать дизайн более современным как бы в 2020 году как кнопочный телефон смотрится тем не менее когда ты начинаешь движение все это тебя перестает парить потому что у тебя офигенская подвеска она очень классно отрабатывает неровности на дороге просто они тебе не волнуют, их нету да, конечно, это не премиальная суперподвеска, как на той же будет авоське точнее аудио авось но здесь за эти деньги это просто офигенно а суть этой машины в том, что садясь в нее, ну ты не ожидаешь того, что ты получишь. Ты не ожидаешь, что двигатель 1.8 Turbo будет так тебя приятно вести. Так что ну, ты не будешь думать, какой там двигатель. Ты просто будешь давить на гашетку и получать искреннее удовольствие. Тебе будет кайфово в этой машине. Вот это вот охрененный выступ. Я не знаю, как его правильно назвать. Я видел его, по-моему, в Lexus. Но, блин. Сколько он стоит в Lexus и сколько он стоит здесь В этом как бы вся суть Вот поэтому все работает За такие деньги, за новую машину Ты получаешь гораздо больше, чем ты даже не смог надеяться Да, согласен, вот допустим Климат-контроль здесь весьма забавный Он как бы своими кнопочками напоминает То устройство, которое наверняка у многих у вас есть дома Но при этом он функциональный, все, что ты хочешь, он делает. Ты нажал, да, нету м -м, тактильного отклика, но зато есть клац-клац. Все, этого вам достаточно, вы понимаете, что вы переключили температуру, и как бы она у вас всегда под рукой, вы всегда видите. Кстати, климат-контроль у нас двойной, для меня и для пассажира переднего ряда. А для пассажира заднего ряда у нас есть две дырки в подлокотнике. Ну, как бы им то сойдет. Смотрите в эти зеркала. У меня к ним есть претензия. А, претензия такова, что они довольно маленькие Но как бы в них откровенно плохо видно все, что мне хотелось бы видеть Но при этом вокруг них такой красивенный пластик, такой весь классный смотрится а, Кстати, видите, вон там вот а, пластиковая херовина в конце Я когда сел, грешным делом подумал, что ну, это будет а, датчик слепых зон, вот он самый Но нет, это просто поворотник Видимо, чтобы машина, которая едет с нами впритык, видела, что мы собираемся повернуть. Да и с ним, понимаете? Как только ты вышел из дома и уже, ну или там неважно откуда, и направляешься к этой машине, и видишь, издалека у тебя уже а, повышается настроение, тебе становится хорошо на душе. это такой, блин, классно, классно. А, и опять же, потом ты вспоминаешь, какой ты красавчик, как мало денег ты на все это потратил. И ты прям... А из материалов, что у нас здесь есть? Ну, здесь типа кожа-рожа, на самом деле крайне приятная, перфорированная, со строчечкой. К рулю вообще ноль претензий. Руль прям вот мое почтение. Ну, так надо говорить, мое почтение. А все функции с телефона, мы можем совершать звонки, есть эти голосовой ассистент, можем переключать треки. Высветилась уродская картинка с машинкой и бензоколонкой времен 80-х. Ну, да ладно. А затем здесь у нас идет управление мультимедиа, там что-то можно по меню шурить. ну короче, оно все есть, она работает, на и хрен с ним, главное руль кайфовый. Ну естественно управление окнами, а потом вот здесь, вот в этом рычажке у нас заключено управление настройкой зеркал, далее у нас можно отключить ABS, -очку, контроль положения фар, уровень подсветки нашего спидометра-тахометра, и, и функция старт-стоп, которая изначально отключена, что просто не может не радоваться. Дефлекторы тоже, знаете, такие материалы, из которых они сделаны, они хорошие, к ним вопросов нету. То есть это такой относительно деревянный пластик, но он и должен быть немножко деревянным, чтобы принимать на себя все невзгоды шулудивых рук, которые будут его по-разному дергать, Ребить и так далее. Кстати, вот на этом экранчике, когда я только сел, вы могли, наверное, заметить, тут, когда машина просто стоит на месте, начинается слайд-шоу. Проигрываются всякие красивые фоточки. И в меню мы можем настроить, как быстро мы хотим, чтобы менялись фоточки, чтобы что это были за фоточки. Мы можем воткнуть вот сюда внутрь свою флэху. И загрузить фотки с нее? Даже можно загрузить похабные фотки. Никто ничего против вам не скажет. Айфончик во всем этом деле смотрится. По Bluetooth он коннектится с системой, но, честно говоря, работает это не с некоторыми запинками и... Нам оно не надо Что у нас тут еще из интересного У нас тут три заглушечки максимальной версии вот эти три кнопки у нас не пустые Здесь у нас идет датчик от столкновения Который кстати и так есть в этой машине Но тут я его отключить не могу Потом обзор машины 360 градусов И автопарковочка То есть параллельную парковку машина может сделать за нас Есть еще одна классная штука Смотрите как включается освещение Раз потихонечку Оп обратно Опять же, господа, я понимаю, что все это есть во многих премиальных машинах, но здесь ты этого не ожидаешь за эти деньги. Здесь оно как бы все для тебя в радость. Ты такой, о, еще, и вот это вот есть, и оно все работает, и все такое клево. Единственное, что кнопки, опять же, без тактильной отдачи. То... Но вот ты когда едешь, оно вот все просто как-то, знаете, такое, его размывает пространство, время, и ты просто как бы едешь и кайфуешь. Отличная подвеска отличный автомат который хорошо себя ведет полностью с этим мотором как бы 6 ступеней ему достаточно мы еще можем мануально его пошурудить опять же в разные стороны по обзорности есть некоторые косяки у нас с вами шикарная лобовуха половину которой правда закрывает зеркало заднего вида которым я предусмотрительно не пользуюсь но у нас довольно большие и сильно скошенные стойки поэтому Плюс эти же стойки, они упираются в довольно большие зеркала. Хотя до этого я сказал, что пластик смотрится классно, это плюс. С другой стороны, это получается и минус. Потому что, несмотря на то, что у нас не самые большие зеркала, но пространство вот здесь вот в зоне видимости, они отъедают довольно большое именно из-за пластика все-таки я бы предпочел чтобы дизайн был попроще но у меня был получше обзор потому что я уже одного чувака тут чуть не заметил но зато здесь мы имеем колонку посередине колонку в дверях колонку и все это босс и звучит это все на тройку Ну как бы такое прикол в том что пришел роман который оператор ссылка на канал которого будет в описании выстроил эквалайзер и колонки стали работать гораздо лучше я бы не сказал что они идеальны но все-таки все в разы лучше, чем было Так что эквалайзер делает чудеса И босс неплохие здесь Как оно едет, оно едет просто классно Я такой подвески реально ни в одном Китайце не встречал а, Тут, наверное, заслуга все-таки Мазды Но, блин, я катался на Мазде 6 Она так не штырит, вот мы только что проехали Железнодорожный переезд, я особо и не притормаживал. Чувствую, будет много комментаторов, которые скажут, что я просто херню несу. Нет, ребята, действительно, машина приносит кайф. У меня еще есть даже люк при этом, мануально рукой управляемый. И здесь можно, по-моему, да, ну, как обычно, короче, три режима, все это работает. Ну его нафиг, нам оно сейчас с вами не надо. Посадка. Хорошие. А, но, понимаете, вот когда ты уже какое-то расстояние проехал, исходит вот этот вау-эффект, ты потихоньку начинаешь как бы подмечать некоторые вещи. И даже некоторые вещи, которые тебе только, только что нравились, ты такой уже как бы, стойте А дайте я посмотрю на это с другой стороны. Допустим, вот этот вот шикарный дизайнерский ободок. Он смотрится, конечно, классно, но при этом есть небольшой минус. Чтобы положить сюда локоток, мне нужно вот сидеть такой в позе петуха, и это не очень удобно. А с другой стороны, я могу расположить руку здесь снизу, и я бы не сказал, что это тот уровень, который мне удобен. Я бы все-таки хотел где-то вот на таком, чтобы было повыше. Но, опять же, машина делается, в первую очередь, для китайского рынка. И среднестатистические китайцы немножечко ниже меня. Им наверняка будет удобно. Хотя, блин, тут такие дылды гоняют. Но, с другой стороны, север Китая, да, тут люди повыше. Подлокотник вообще без вопросов. Шикарный, мягенький. И втыкается в отличную коробку передач, которая, опять же, огромная такая командирская дуровка, которую классно положить руку и в дороге вот вообще кайф. А что у нас тут внутри? Бля, внутри. Офигенная штука. Вот я прям думаю, что в машине за полтора мульта должна быть хрень под мелочь. Вы же всяко будете сюда складывать монетки, чтобы они у вас по пути там брынчали и приносили кучу удовольствия. Не знаю, о чем думают люди, которые спихают. Бортовой компьютер нам рассказывает довольно много, сколько мы можем проехать еще, нынешнюю скорость. Воу. Датчик, который засекает знаки и говорит, какое у нас ограничение скорости сейчас Давление во всех четырех колесах можем посмотреть Ну и, собственно, все Очень нравится сидение Как видите, с боковой поддержкой Но рассчитанное на мои жирные бачка Притом это сидение многоуровневое Поддержка поясницы есть А В районе лопаток такая немножко выпирающая часть И все это дело тебя держит прям кайфово Ты сидишь, тебе реально очень удобно Очень порадовала шумоизоляция да, конечно, она здесь не самая лучшая, но она есть. Ну И ты ее, опять же, как и много в этой машине, ты ее просто не ожидаешь здесь увидеть. Я, кстати, вот сейчас мы шли 80 км в час, и я поймал себя на мысли, что я не чувствую этой скорости. У меня такое было только на крауне за счет его шикарнейшей подвески, что ты несешься со 100 км в час скорость, спрашиваешь человека, который сидит у тебя, ну, который не видит спидометр, как думаешь, сколько мы едем? Ну, 60, там, 70, ты показываешь, 120. Это значит, что тебе кайфово. Это значит, что тебе комфортно, хорошо, и машина как бы говорит, ты особо не парься, ты едешь. Из-за того, что у нас нищенская комплектация, мы лишены возможности Подгонять сиденье по электрическими всякими регулировками Только все руками вот так в подергал туда-сюда Также у нас нету памяти сидений Она доступна только в барских комплектациях А слева под рулем у нас добавятся две кнопки вместо заглушек Первая это контроль слепых зон Вторая это контроль удержания в полосе Потом вот эта вот стойка раз, стойка два Напротив стойка три, стойка четыре В каждой из этих стоек расположен airbag еще одна пустая кнопка В максимальной комплектации здесь есть автохолд то есть это автоматический ручник при остановке на светофоре нам его не завезли <свес> <свес> ничего себе тут оказывается вот так можно ну-ка фоточки то есть вот как я и говорил можно посмотреть фотки вот bluetooth аудио ну понятно это вам телефон CarLife, ребята обойду это короче тема для андроидов абсолютная копия CarPlay айфоновского ну-ка со светофора Никто, конечно, из китайцев не знал, что у нас тут гонки. Но мы уже несемся со скоростью с вами 100 км в час. И теперь чувствуйте, как мы будем тормозить. Я придержу вас, тире камеру. Тормоза отличные, просто 20 километров в час. Все. Знаете, эта машина вызывает такую эмоцию, что ты красавчик. Объясню. Перед этим такую эмоцию я испытал, когда прокатился на GS8. И сделал я это сразу после того, как взял на тест-драйв Хайлендер. И понять в чем штука? Хайлендер был всем для меня хорош. Классный двигатель, хорошая подвеска, огромная пространство внутри. Но он стоил 4 миллиона. И все на этом, как бы прощай, Хайлендер. Я как бы грустно вышел из Тойоты и такой, думаю, блин, что делать? Четыре мульта, почек столько нету. И тут я вспомнил про GS8 трамчевый. Зашел, прокатился и понял, что, ну блин, это практически то же самое, но в два раза дешевле. И так и здесь. H5 это как, я не знаю, ну это как краун, да, то есть по размерам, к которому она стремится. Она, конечно, не на его базе, а на Mazda 6. Ну, это очень близко, очень близко и гораздо дешевле. Офигенный седан, в котором просто гора места, в котором кайфуешь ты, как водитель, однозначно. Есть свои минусы, которые немножечко огорчают, но если взять максимальную комплектацию и допилить некоторые мелочи, то есть, да, поработать с дизайном а, зеркал, поработать вот с этой хреновиной, ну, потому что реально сильно закрывает видимость, а, поработать с мультимедиа, то есть, сделать ее... Опять же, какая мультимедиа в Тойоте? Ну, все равно, нет, китайцев должно быть хорошая мультимедиа. Тут есть куда работать, и, как бы, я думаю, запилить новый дизайн, это будет стоить, там, 3 мешка риса, и нет, на самом деле это все в раке, в Китае сейчас хорошие зарплаты у людей, так что не 3, а 4 мешка риса. По итогу все это выходит на хороший-хороший плюс, и ты действительно кайфуешь. Еще плюс к твоему кайфу, добавляется кайф твоих пассажиров, потому что сзади полным-полно места. Кайф пассажира, который сидит справа от тебя, потому что есть еще и свой климат. И плюс, так как это огромный пятиметровый седан, у тебя еще сзади классный багажник, в который влезет просто уйма всевозможного барахла. И со всем этим загруженным ты будешь ехать, и тебе будет хорошо. А что еще надо? Дорогие друзья, большое спасибо, что досмотрели наш обзор до конца. Надеюсь, вам понравилось, потому что машина была классная, машина была интересная. Она превосходит то, что ты от нее ожидаешь. Дает много положительных эмоций, как от вождения, так и от просто созерцания ее. Подписывайтесь на наш канал, потому что скоро выйдет обзор на старшую версию Хунчи H7. Пишите свое мнение о Хунчи H5 и всего вам хорошего.